<свист> Богдан Богдан, просыпайся Мы а -а -а должны, да мы должны думать Мы должны думать, как выбираться Какой будешь Ты хочешь тут всегда жить <свист> Да нет никакой опасности Значит, можно пожить Да, конечно, нет У нас хотел Фреддик прошлый раз убить <свист> Ладно, идем, выйдем Хорошо. Где, кстати, тут Фреддик? О, что там? Кто это? Это солнце? О, привет, <смех> друзья, что вы тут делаете? А, этот, <смех> мы, мы тут живем, да. А как ты тут появился-то? Да. Что? Мне никто не говорил, что вы тут находитесь. А ты кто такой? Тебя же не было здесь. Я солнце, я появился тут недавно. А, Нет, а тебя завезли те завезли? Нет, еще до прошлой недели. Вы сколько тут были? Ой, прошлой Мы тебя тут вот не видели. Мне кажется, вы что-то путаете. Я тут пока один. Были тут еще два тройки. Они находятся там. Пошлите. Богдан, стой! Точно! У нас же да. пружины сжимаются. Может он что-то знает, как снять это? Ну-ка. Может, он нам поможет как-то? Вот ну, там. Да. А тут, они, зако... вот а только, тут доски. Там... Ну, в принципе, туда заходить нельзя. А чё? Ну, да, не переживайте, аниматрон. будем веселиться. Тут вот старые аниматроники. Они не работают. А! Лучше снимите эти костюмы. Они а мы не можем их снять. Мы не... они... Мож... Знаешь, как их снять? С помощью масла можно. О, а где вот это? Давай на пицце масло с... Да, можете, у, у меня как возьмите. раз есть. Возьмите. О, я, я, я... Я а, вот масло, смотрите. Вот масло. А, вот да. масло. да, вот оно. Я Берите, снимайте заб... костюмы. Ой. Они могут вас Ой, так, так, так, так. убить. О, а, о, о. о. Сним... Снимается. О, все, вы снимаете костюмы. Ой. Все, а. отлично. Спасибо. Видимо, он добрый. Так. Хотя? Видимо, он, вот он тут был. Тут еще нету. Аниматроника. Странный. Вот тут. А, идем. Где? А вон ты. Во -то, Во -то вон, вообще -то вон, там был аниматроник, но его сейчас нету. Ну его типа на склад куда вывезли. Аниматроник да, отсутствует. Тот извините. Был. Вот, я тут пока один, хотят еще раз а, добавить. Масли, а это че? мы все в масле, нам что-то это... делать надо. А, это че? А я это не знаю. Что это? Надо изучить это. Владик, Владик, за мной, за мной, за мной. Да, Владик. мы сейчас, мы сейчас так пойдем. Какая-то странная штука. Наш найденный давай, займем. На убрать ряда, мусор. Ну, ну что? Они все всегда вначале добрые. Да, странные. Убрать мусор, убрать мусор. Уборщик видел. мусор, он уже. Автоматический какой-то, он явно нас за мусор примет и будет за нами гоняться, да? Но мы не мусора. Поиск мусора. Мы полицейские. Это странный он. Ладно, идем глянем. Чистота. Чистота, свет, грязь, тьма. Последний. <связь> Ищи мусор. Чистота, Иди сюда, выкликай Чистота, чистота, все чисто, друзья, вы где? Мы на складе. В складе, что вы там делаете? У тоже есть старые аниматроники. Да-да, тут тоже мусор, вот. это же тот Фредди, который был до меня, говорил, что он охотился до вас. А, ты его знаешь? Радуйтесь, да, это был до меня. Что еще? Вот, его тоже разобрали. Теперь стоит. Я. я хороший. Чего там? Мы сейчас нашли. Что? А, бежим. бежим За что вы меня бежите? Что я вам сделаю? Да, как... Почему Ух. дети боятся меня? Почему никто не хочет с собой общаться? Мы хотим общаться, но... Ты что... говоришь, что Фредди был лучше? Почему <смех> да да да дети меня боятся? Меня тоже хотят разобрать, хоть бы мне кто-нибудь попал. Я, я, я, я. Я, я меня. Растут, Ладно, идем попробуем. Вы а Вы не меня не Мы не боимся. Мы не боимся. Не боимся. Ура! Хоть кто-то меня не боится. Говорят, что я страшный. Ну пожалуйста, только не выключайте свет, а то я могу реально вас убить. Хорошо. Меня убивать детей. Фиолетовый парень. Но я okay. стараюсь управлять. Он специально создал, чтобы типа я добрый, а когда свет выключать сразу убивать. Он создал специально такую функцию, когда дети ночью темноте скорее не видят. Я превращаюсь в злого и убиваю. Только, пожалуйста, не выключите свет. Куда бежим? Я вам еще ничего не делаю. Я вас предупреждаю. Не выключайте свет. Окей. дверь, покажу. Ну что? Вы от меня бежите, друзья. Давайте играть в пинг-газировку. Хорошо, давай. Сейчас мы придем. Нам надо в туалет сходить. Зачем вы от меня закрылись? Блин, как странно это все. Опять фиолетовый парень Постоянно фиолетовый парень Тушу. А где оранжевый парень? Да я ж не знаю Ты может оранжевый парень А я что фиолетовый выходит? Фух, кровь показала. А, бля, где не ты? Он выглядит полностью фиолетовый. А ты... У тебя просто кофта фиолетовая. Что вы от меня бежите? И, кстати, лучше не трати энергию. Энергия может закончиться, и свет выключится, и превращу зло. Что вы от меня бежите? Не бежим. Да. Тогда я сам свет выключу. Не и надо мы Умрете! Смотрите, вот кнопка, где свет выключить. Сейчас я ее выключу. Мы должны теперь... ну, быстрее, Хорошо, стой, двери не закрывай, только надо, чтобы энергия не заканчивалась. Смотрите, свет, свет, выключу. На него, типа, эта кнопка действует. Богдан, быстрее, закроем двери! Закрываем двери! Вот и я! Меня зовут Луна! Идите сюда! Сделаю из вас вкусную пиццу для других Где детей! Где он? Где он? А! Вот он! Вот. Ах, же... вы тут, значит, снехотное поставили! Вы ну, идите сюда! Какой же страшилок! Давай попробуем его Давай кто-то зарежет! Кто я смогу тебя разорвать под кушкам легко. Как от твоего дружка. Попробуй стрельнуть в него. Сможет ли это ему как-то навредить? Откройте двери! Идите сюда! Быстрее! А! На него никак это не действует! ай яй яй Чего вы закидали меня? Идите. Стрелы как-то Ну, надо подготовиться как-то, чтобы уничтожить этих малец, убить их! Такого фига! О, у меня идея. Где, где ты? Я включил! Владик, ты где? Да я тут, ща! а, -а, -а, -а! Кто включил свет? Где а -а -а -а! Он включился! А -а -а! Ну отключился! А -а -а -а. Ну вы глупцы, а -а -а. Идите сюда! Где же вы? Идите сюда! Вы не успеете закрыть две. Аааааа! -а -а. Смотрите, у меня есть вкусная пицца! А у нас есть много, таких. Пиццу. пиццу любит каждый ребенок. Смотрите! Владик, Владик, иди сюда, Владик! ще ще ще Смотри, Бот-Бот-Бот! Смотри, Бот-Бот-Бот! Бот, смотри, у нас тоже! Стречки надо выходить. Я, а я же, кушу, не могу. Попробуй. Хорошо? Угу. У вас не получится включить свет. Где вы? Я буду охранять свет. У вас не получится. А, мы можем. Я вижу тебя. Молец, иди сюда. Ты где? Могу трогать свет, молецка. Сюда идти! Свет! Нет! Давай! Нет! Я сейчас выключу свет! Короче, его тяжело шлить. У меня мало здоровья, надо куда-то спрятаться от этих вредных детишек. Короче, мы должны еще поискать способы как его прибить можно. У меня хватило. А только мало не я поврежден. Моя механическая система. Меня да. стреляли волком. Блин, где же они? Хорошо, что у меня есть зрение, что увидеть. И я увижу, где они находятся. Я вижу, там кто-то освещает путь. А ну идите сюда, малявки, а -а -а -а. а -а -а. На кухню, а -а -а. на кухню. Не надо выключить этот свет. Да? Опа! па Опять убери, запаспиться, свет, не а понял. Темно. Эй! Куда вы спрятались? Что ты от нас Привет. хочешь? Оставьте меня в покое. А, нет, твой друг, ну, я уже а. шок, ай -яй -яй. Быстрее, быстрее, Богдан, оставь а -а -а. эти стрелы. Походу ее убил. Или его. У тебя есть факел? Освети тут кухню. Все, давай его, э! на склад его. Давай, погнал. Да он поломался. Ой, а он же поломался, его надо толкать. <свеч> <свеч> <свеч> ну что, проходи, Луна. Давай, давай, остановись куда-то. Все, двое тут запрем. Она очень опасная. <свеч> И везде свет надо поставить обязательно.